7. 2. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Так, я хочу вам показать, что еще что у еще сейчас Так, давайте откроем так ну чтобы почитаем что они были, какое обновление так значит, ребята вам нужно выбрать элиту систему и продвижение ее дальше каждый раз это он опять говорит каждый раз но ну, скажу когда будет разработчик каждый раз когда вы меняете его случаются неактивные игроки то есть вам нужно выбрать элиту систему элита это у нас по моему отряд или эту систему по-моему случается и вы Подожди, каждый раз, когда вы меняете его, я может изменить отряд или эту где агита кто знает? А, знаете где я помню эту стоп, стоп стоп стоп я помню эту. Не, не то кто знает что кое пишет в комментариях. Так ко какие каждый раз, когда вы меняете его или эту неактивные игроки а, все. сервер меняйте или то, что такое вот так. Север. В общем, она была... Была так, смотрите, вот он. север меняйте Каждый раз, когда у меня север, чтобы было подробно про всем лондонском периоде, Тэн, чтобы не случайно неактивные игроки несут ответственность за будущий орды. М -м -м. Или кланы, или банк, или как вы хотите их сейчас так читать сейчас или как где-то сейчас так потерял потерял назвать неактивный аккаунт а я активный нормальный об а этом активный пиши в комментариях не чтобы знать кого убрать кого не брать становится элитами неактивный становится элитами то есть я не элит. лично так неактивные игроки игроки которые не могут Присваивать звания другими. То есть, так как... другими названиями. Интересно, это безумие. Точка. Неактивный аккаунт, нет, читаю. Точка. Я застрял на севере, где есть только две основные орды кома Две основные орды. Интересно, интересно. Сейчас моя банда вонна. Дамся, вся при вся Здесь, конечно, нужно еще одну. Почему? Точно, давайте. Чтобы все, все, все, все собирали. Потому что чем уж, тем лучше. ⁇ -мо ⁇ сколько стрелков, давай-навай. -давай. Нужно будет до 16 тысяч. Ну, вот то кая блин, блин, ну, блин, <laughs> нет... так интересно. ролик. Поставь лайк, подпишись на канал и пиши комментарии. Продолжай читать обнову разработчиков, которые они там пишут, отвечают на общие там сервера, друзья там их, в общем, которые они пишут, они отвечают игрокам так вот, значит я застрял на севере где есть только две основные орды две а тут у нас сколько орды, и что не в курсе если две то это та орда так у нас командная работа по армите нам пармите. так это я очень классно кого-то разработчики не дали подарок и вот так вот как-то это я видел на разработчиков и я оставляю из пяти оценку я жду когда мы обнов там дадут тогда я запишу ролик я скажу это так раз три, два ряд три 4 5 6 все здесь есть стоп стоп стоп подожди я кое-что заметил я заметил заметил красный красный а, все нормально они там по кускам не так далеко что ли о зеленым можно зеленых напасть на только тут конечно территория так что нельзя очень понятно дальше так, соответственно за следы в вт... интонере. А, я застрял на севере, где есть только две сны орды. А люди ответственные за следы в деревных третьего орды. третьем Что такое Трейд. трейден орды. Абсолютно отсутствуют. Ясно, ясно, что там говорил отсутствуют люди, поэтому отряд падает. а У нас сто 1 так что все активные потому что черные все любят. Мы застряли в том, что нам нужно привести три поездки в космический городе Три поездки, вау, то есть получен три поездки. Они так еще есть. то скажут обнову. Сейчас буду читать тоже еще. И это не изменяет процесс до про превосходства. То есть три ракеты за мало, по-моему. Так дальше начитать. Эти... А я на полный экран, так нечестно. честно. Так, значит, у нас еще есть люди, покидают свои фракции, чтобы присоединиться к случайным третьей фракции. Чтобы исправить это, но мы не можем из-за элиты системы неактивных игроков исправить. То есть у них нам слабые. Команда и элит и куча их это слабые игроки. Эй, нет такой, так отвечаю разработчик. Мы хорошо обсудим это с игрок, игровым про, игровым персоналом. персонал Персолом. Персоналом. Не так давно мы да. Мы дали несколько идей о том, как изменить элиту систему. Если эти дали, интересно, а где вы дали? Если по сети системы. И они передают это команде дизайнеров. Дизайнерам интересно, чтобы они чтобы она спланировалась и разрабатывала. Разработала. Не знаю, сколько но. Сколько на это уйдет времени, но в разработке находится капитальный ремонт элита системы заработка капитальный ремонт элит системы то есть вот что хотят они элиту систему давай добавить, добавить. который неактивных игроков где-то подальше я где там низкий сервер игрок настоящий -хо -хо -хо -хо. это кто такой белый мутант я помочь чего да не то скучно нет, нет ничего нет никаких шансов быстрый выбор никаких шансов Соленчик. Вау, забуду происходит. Так, он просто и здесь. Потом пропал. Вау, классно. В общем, вот вот обновление такое. Так, если хотите продолжение, то лайк, подписывайтесь на канал. Все, всякое, всякое Ну да, всем удачи. Всем пока такого короткого герои.